Если бы вы не прочитали название этого видео, с какой вероятностью вы бы догадались, где сняты эти кадры? В Чернобыле? В Припяти? В зоне боевых действий? Могли бы вы предположить, что это город с таким же населением, как Хельсинки, Копенгаген или Афины? С людьми, которые здесь впервые видят мир, учатся в институте, ездят на работу, обзаводятся первым жильем, болеют, и... Как так случилось, что улицы города, почти 80 лет не видевшего войны, превратились в декорации фильма-катастрофы? Впервые в Кривый Рог я попал несколько лет назад, и этот город мне сразу... понравился. Целый день я ходил, будучи глубоко впечатленным и не мог понять, почему в этот город массово не ездят туристы. Зачем нужен переполненный туристами Чернобыль, когда рядом есть такое? Возможно, вы подумали, что я излишне впечатлительный гуманитарий, видевший мир исключительно из окна филфака. Ну так вот, до 17 лет я жил на окраине промышленного миллионного города. Окно моей комнаты выходило на мрачное шахтерское общежитие из серого кирпича, а район мало чем отличался от того, что вы увидите в этом ролике. Дымящими заводами на горизонте и ужасным воздухом меня тоже не удивишь, я все это отлично помню. Так откуда в таком случае такая острая реакция? Что за восторженность первокурсницы? Дело в том, что промышленные советские города, как ни странно, бывают разными. И стареют они тоже по-разному. В этом смысле кривому Рогу повезло, как бы это ни прозвучало. Потому что приходящая в упадок авторская архитектура, которая здесь есть, это картина совсем иного качества, чем просто километры типовых пятиэтажек, которых здесь тоже навалом, конечно. Спустя несколько лет после первого приезда, я решил навестить Кривой Рог снова, чтобы изучить его получше. И должен сказать, что остался с теми же впечатлениями, что и в первую поездку. В этом видео мы исследуем окраины и центр Кривого Рога, посмотрим на его железорудные карьеры, Красное озеро, навестим район техногенной катастрофы и много чего еще. Впрочем, что мы называем техногенной катастрофой. Сам город. Поначалу я думал, не сделать ли мне это видео черно-белым. Но кажется, фильтр здесь ничего не поменяет. И это тот случай, когда чистая правда круче любой обработки. В конце 19 века в районе села Кривой Рог с населением половиной тысячи человек обнаруживаются богатые залежи железной руды. В регион начинают стекаться промышленники и иностранные инвесторы. К началу 20 века здесь уже работают около сотни рудников, чугунолитейный завод и железная дорога. Вместе с первыми многоэтажными домами появляются мощенные улицы, и вскоре Кривой Рог получает статус города. После революционно-военных перипетий город продолжает развиваться как промышленный центр. При власти советов здесь строится первая доменная печь, коксохимический завод, а после Второй мировой войны сразу несколько горнообогатительных комбинатов. А теперь расскажу более понятным языком, что все это значит и чем занимается в этом городе. Если совсем упрощенно, то производственная цепочка выглядит так. Вот один из нескольких карьеров, каждой длиной до 6 километров и глубиной до полкилометра. Здесь добывают железную руду, а верхние слои породы изгружают в отвалы, на которых мы тоже сегодня побываем. Добытая руда перевозится по железной дороге на горно-обогатительный комбинат или сокращенно Гог, которых в кривом рогу. Что? В кривом рогу? Кривом Рагу. В общем, в кривом роге таких комбинатов 5. Это гигантские предприятия, где руду измельчают и очищают от ненужных примесей, то есть обогащают. Иными словами, получают из нее концентрат, в котором содержание полезного компонента значительно выше, чем в исходнике. Полученный железорудный концентрат поступает на металлургические заводы, такие как сталь. визитная карточка «Кривого рога». Первая доменная печь здесь была запущена в 1934 году и сразу же отметилась рекордной выплавкой чугуна. Что, впрочем, не спасло директора завода от награды в виде расстрела, а его жену — от путешествия в теплый Казахстан. К сожалению, картинка не передает запахов. Поэтому, если хотите погружение в реальность, представьте, что у вас под домом развели костер и бросают в него какую-то гадость. Что-то вроде автомобильных покрышек. И так происходит каждый день. И живете вы здесь. Но вернемся к добыче руды. Добывают ее не только открытым, но и подземным способом. С помощью шахт. Проблема обоих способов добычи в том, что оба они оставляют шрамы на теле города и навсегда превращают огромную территорию в декорации фильма о луне. К тому же, если карьер хотя бы виден сверху, то подземные выработки скрыты от общего глаза и со временем становятся опасными для людей на поверхности. В подземельях Криворожского бассейна накопились десятки миллионов кубометров пустот, которые приводят к обвалу верхнего слоя почвы, из-за чего километры городской территории становятся зонами отчуждения. Так и произошло здесь, в районе шахты Гвардейская. Добыча железной руды в этом месте началась еще в конце XIX века. Поначалу работа, кстати, была адской. Породу вручную долбили кайлами и поднимали на поверхность на ручных носилках. Со временем, конечно, пришла механизация и экспериментальные способы выимки, и это отдельно интересная тема. Но 130 лет подземных работ не прошли бесследно и обернулись техногенной катастрофой – образованием воронок глубиной до нескольких сот метров. таких провалов в том, что они находятся очень близко к городской инфраструктуре. Буквально в 100 метрах от одной из самых глубоких воронок начинается жилая застройка. А еще в пяти минутах ходьбы располагается же станция Раковатая, где останавливаются пассажирские поезда. В 2010 году под землю ушла часть торгового комплекса, правда в другой части города. Тогда под землю на глубину 10 метров ушло 19 контейнеров с товаром. Только благодаря тому, что ЧП случилось ранним утром никто не пострадал. Похожая катастрофа происходит в российских городах Березники и Соликамск. В результате одного из провалов в Березниках, а они продолжаются по сей день, была частично разрушена железнодорожная станция. Все ее 14 путей были укорочены на треть и стали тупиковыми. Судя по многочисленным трещинам в грунте, разрушения здесь продолжаются. Если окажетесь здесь, будьте осторожны, стоя у края. Провалиться или съехать вниз не составит труда. Менее опасные провалы используют как стихийные мусорные свалки. Хотя, постойте, чем это отличается от всего остального города? Далеко от провальных воронок находятся остатки съемочной площадки фильма о ГУЛАГе. То, что мы видим, служило декорациями концлагеря. Еще один побочный эффект добычи руды — образование отвалов. Отработанную породу из карьера нужно куда-то девать, и именно из нее образуются эти искусственные горы. На одну из них, называемую Петровским отвалом, мы сейчас и направляемся. Несмотря на усилия отдельных энтузиастов, которые засаживают эти территории деревьями, изначально отвалы выглядят так. видим карьер длиной 4 километра. На карте он выглядит гигантским, особенно на фоне остального города. Просто не верится, что это результат деятельности человека. Причем, напомню, в городе работает целых 5 горо-обогатительных комбинатов и 9 таких карьеров. Поскольку железорудный бассейн имеет вытянутую форму, город тоже вытянулся с севера на юг на более чем 60 километров. Правда, местные называют цифру 120, но это, видимо, извечный вопрос, от какого места мерить. На один из карьеров, принадлежащий Южному Гоку, можно попасть легальным путем. Для этого нужно поехать на комбинат, там вам выпишут пропуск. С этим пропуском вы приедете на КПП и оттуда вас отведут на специально построенную смотровую площадку. Способ, конечно, хороший, но пользоваться мы им не будем. У нас для этого слишком мало времени, да и вообще это не наш путь. Так что возьмем ноги в руки и поступим, как всегда. Еще один объект промышленного туризма, который можно посетить самостоятельно – шламоотстойник с красивым названием «Красное озеро». Оно в буквальном смысле красное, потому что воду, которая здесь отстаивается, выкачивают из шахт, и она содержит шлам – частички породы. Со временем они оседают, а вода снова используется в производстве. Улицы Кривого Рога вблизи карьеров также окрашены в красный цвет. Это продукт окисления железной руды. Так что отправляясь гулять по окраинам города, старайтесь не выбирать белую обувь. По дамбе Красного озера проходит наземный участок Криворожского скоростного трамвая. Единственная системы легкого метро в Украине и одной из двух в бывшем Советском Союзе. Об особенностях этой линии я рассказывал в предыдущем видео. Ссылку оставляю вверху в виде подсказки, а также в конце этого ролика. Здесь добавлю только то, что участок в районе Красного озера – один из самых удачных для трэнспоттинга. Ну, точнее, трамспоттинга. Кроме того, здесь находится одна из самых интересных станций на всей линии. Это односводчатая станция, напоминающая кому-то гусеницу, кому-то вытянутой бани, своим южным торцом упирается в холм. Дальше тоннели не просто идут под землей, а меняются друг с другом местами, и движение становится левосторонним. Это объясняется тем, что следующая станция имеет островную платформу. Основная часть подвижного состава, трамвай Татар Т-3 Soviet Union, имеет двери только с правой стороны. Интересно еще и то, что в течение полутора лет следующая станция была конечной, и трамваи нужно было как-то разворачивать. Но не строить же было разворотное кольцо под землей. Пришлось пересаживать пассажиров в челночные составы толкай, состоявшие из трех вагонов Татра кабинами в разные стороны. Сегодняшнее название станции «Мудреная» и ее павильон, напоминающий цирк, как нельзя лучше описывать происходившие. Оказавшись здесь, невозможно пройти мимо одноименной ЖД-станции и ее прекрасного безлюдного вокзала. Это он Тех, кто досмотрел видео до этого момента, ждет самая интересная часть – прогулка по жилым районам Кривого Рога. И это как раз то, что способно подарить такие же глубокие впечатления, как первая прогулка по Флоренции или Парижу. В этой части видео я буду говорить очень мало, чтобы вы тоже насладились этой атмосферой. Правда, должен предупредить, если вы находитесь в подавленном или депрессивном состоянии, дальше это видео лучше не смотреть. И повторить и я считаю громко раз-два три и ты бежишь от дома до забора Быстрее меня и чувствуешь внутри Что будет столько всякого не скоро Обратите внимание, какая здесь на самом деле отличная застройка. Если хоть немного привести этот район в порядок, вы не отличите его от таких же районов где-нибудь в Европе или в Питере. Как вы думаете, что в этом здании? Сегодня здесь находится больница, но судя по надписям, здесь есть родильное отделение. Или может быть это все бывший роддом, я не знаю. Если вы местный житель, оставьте комментарий. В любом случае, я считаю это прекрасное место, чтобы родиться и впервые увидеть мир. Поздравляю, щеночки! Вы родились в прекрасном месте. Теперь это ваша жизнь. Наслаждайтесь! Но вы, наверное, скажете, что я специально нашел самые депрессивные районы на окраинах и выдаю их за общую картину. Что ж, сейчас мы отправляемся в самый центр Кривого Рога. А это район Соцгород, характерное название и застройка которого отсылает нас в 30-е годы. Архитектором района выступил мастер эпохи конструктивизма Иосиф Каракис. Появление таких районов было абсолютно европейской модой. И если бы не сегодняшнее состояние, Кривой Рог имел бы район не хуже, чем берлинские Хуфайзен или Сименштад. Надо рады быть но Безумные пляжи головами в облаках Мерклея рады быть понежно Благосумные пляжи с головами в облаках Но, несмотря на всю суровость Кривого Рога, в городе есть замечательные места. Такие, как вот этот пляж. Или Карачуновский гранитный карьер, закрытый более 20 лет назад и теперь затопленный. Глубина карьера сегодня больше 30 метров, но говорят, что уровень воды с каждым годом становится все выше. Вода попадает сюда через маленькие трещины в породе и с протекающей рядом речки Ингулец. Здесь же находятся два небольших водопада и красивый железнодорожный мост с видом на город и водохранилище.